Арнольд, как всегда, хулиган. Как только кто-нибудь заходит, закрывает дверь, кайф выходит. Друзья, и на машине времени в 1908 году. Ой, Эгегей. Чуть-чуть не сломал, друзья. Головой въехал в этот. вот представьте, если бы я сейчас ее сломал. Я в жизни думал, ну чтоб так. <departed skeletons> как там кричат? Вивали, Франц? Ангар с привидениями! А-а-а-а! Ого-го-го-го-го-го. Ничего себе, друзья! Вот это мы, вот это мы удачно зашли. Вот это вообще. Ах ты ж ешь, ты ж кошкин кот. Аж ты вернете Одно дело, друзья, когда говорят, что сейчас мы поедем в форман посмотрим. Ну я-то знаю, что такое. Настоящая такая летающая жерка. Венас, расскажи что-нибудь. Две, ну, все две, две бедности? недели назад он... Тринадцатого было. Тринадцатого да, он... числа прям испытывали да, специально? Бедности, да. да, совершил по нормальный полет кругом на высоте там 100 метров. 100 метров. Да. А, это тот хороший день, который я, когда я погоду из Франции привез? Да да да, да, да, да, да. Я, я старался. Первый Мама. раз я чувствую себя маленьким. Да. Сколько лет его делали? Как-то с Гедрессом подсчитывали от начала, когда начал собирать материал, там все в Германию, туда-сюда. Это где-то 15 лет по сегодняшний день. Но были такие перерывы, был этот пожар там на несколько лет. А он он был... сгорел что ли? Или... Ну, нет? Он не ну, сгорел, но поч... там наверху было, и тогда сгорел передний руль высоты, пропеллер. И крыло. О, а, и, и крыло. крыло одно нижнее. Радифицирован. Видите, друзья? Все как положено. Ну, Понятно, что тогда не было такого. И креслица вот эта плетеная красивенькая. но это кресло по картинке. По картинке этих времен. Все О. детали сделаны. Вот, вот, этими руками вот. Я даже видел, как э, эти даже тендеры вот делали. Бенас, какой ты все, мелкий, да, отливали, со просто. своими двумя метрами по сравнению с, с этой штукой. Ну, да. Друзья, ну так вот это, даже осмотр тяжело сделать с учетом величины. Офигеть. Вот это ж надо же. И вот эти детали металлические тоже так делали, да? Там, все остальное, ну как все сделано. Ой, друзья, это, это просто... День. У вас есть праздник. Приедешь в, в, в эту магазин у нас ну-ка, не знаю, там... Лира э, да, Америлен. Да, да. Да. Да. У, у, у вас есть запчасти для формана. У вас как, какого года формана? А какого года аппарат? 1908 года. 8. 8. О -о -о. В 2010 году уже были чертежи в немецком журнале mm -hmm. Motorwagen. А, ой, а почему Форман? Вот 1908 года и первый самолет на котором были элероны сделаны. До того а, в авиации был раньше. этих алеронов не было. И потому что они висят вот так. Угу. Они, а, они одностороннего действия. А Никак то есть они зависают? От, от а. Обратного а. троса обратного нет. А, нет. а вот, понял. Вверх чтобы... Угу. <клев> Зависающие элероны? Да. А, а до того, это был Форман II, этот э, Генри Форман, он э, получил приз 50 тысяч франков, э, в эти времена-то были огромные деньги, но он с этим э, Форман II, он облетел одну милю, ну, был такой конкурс угу. учрежден то подняться и сесть на то же самое место, облететь одну милю, и он получил тогда... 50 тысяч франков и он тогда завод сделал. Так вы повторили это? Ну, это. Так нужно, нужно приз и завод. нас 50 тысяч с чего? За 50 тысяч можно было завод построить. А сейчас можно audi купить, поддержанную. Это не вот именно формат делали. Он некрасивый, что ли? Красивый. Там, вот, это. просто фантастика. Я... Вам, вам просто понравилось это. Как-то как было давно в еще летали. Все говорят, вот была бы мечта над поневежицем, с форманом, говорит, там чуть-чуть пролететь. Ну недалеко от этого. А после этого полета были какие-нибудь слухи? О, что это летает? Вот, ну, или... Когда вот военные, при, наши сейчас, ага. этот как его, Бендовс приехал, говорит, ну, когда я на земле увидел, но, говорит, если бы я увидел в воздухе и приезжаю, вот, говорю, Ха -ха, что это такое. Впечатляет. Ой, восторг. А можно походить вот там ту сторону чуть-чуть поснимать мотор там? Вдюхать хоть по краям. А в кресле можно будет посидеть? Конечно, конечно. Ну-ка, ага. Я просто у что всю мастерскую разнес. Э -э поломал, все, ага. ну, боюсь, а, а формат сломать будет? другой рукой, это туда? еще... точнее. Ага, ты перебери ага, руки. Теперь Потом вот, вот, с, вот Сюда.. Нет, нет, нет. Туда еще. И а еще а раз. Сейчас. Да? Сейчас ногу туда, другую. раз. Так. Этой ногой вот. туда, Сюда? понял? Встань, э, Игорь, встань а? только на, да я, я на край. Принес, но я же все-таки а. не совсем дебил нашел. Ну, там что-то ага. хрустит, а мне не, не нравится. Да. О, уже в пол пути прошел. Ну, вот, вот. и сейчас ага. можно садиться. Ой-ой-ой. Ничего не ломай. Я все слышу. Ого-го-го-го-го-го-го. Садись. Немного немножко поднимите, трасса. Должны вот так. Ага. Ой. ой, ой, ой, ой, ой. <с <с <с <с я в жизни думал, ну чтоб так, как там кричат, Вивали Франц? жене позвонить, спросить, как правильно. Друзья, и на машине времени в 1908 году. Эгегей! Только, ну как, почему Франции в Германии появились чертежи? Этот немецкий инженер Розендаль. Он купил один экземпляр, э, привезли в Германию, и он сразу сделал чертежи. А, чертежи этом... Дай бог тебе здоровья, чтобы я мог посидеть в формате. Не, в музее такое, конечно, можно увидеть. Но вот так, чтобы посидеть. Я лечу, ковыляя в англе. Друзья, ну посмотрите. Конечно, я не буду врать, что я лечу сейчас в Фармане, но я сижу в нем хотя бы, и это уже, мне кажется, совершенно волшебное достижение. Это высоко, сейчас я вам покажу, как с кабины, вид с кабины. Ну вот такая примерно высота над землей, то есть высоко, то есть это вот, с этого уже так не спрыгнешь, как с планера. Ну вот, сейчас О, оно же еще и управляется, друзья, мне... Хе-хе-хе, <свят> хе <свят> <свят> <свят> ну, вот. ну, схема утка. Uh, это, улетать на утке достаточно сложно. Потому что ну, она, получается, uh, реагирует на. Если восходящий поток залазишь, он пытается нос задрать. То есть нужно быть очень хорошим пилотом, чтобы управлять форманом. Но все дело наживное. Глядишь, шарик, шарика повысит до пилота формана когда-нибудь. Uh, здесь зависающие элероны, как вы видите, мы про них уже говорили. Они поближе видны. Так, что еще тут? А, с высоты своего роста. Из органов управления у меня а, вот это, примерно, сектор газа. Все тоже вот достаточно оригинальное. Ну, понятно, что не оригинально, но похоже сделанное. То есть вот тут перемещается. Здесь, наверное, какой-нибудь. Ну, не будем трогать кнопки, что сейчас формат заведется и улетит. Приборы, понятно, что все-таки не тех времен. Сделано все логично, там температура, тудым-сюдым очень мне нравится ручка управления, вот эта деревянная, шикарная, и вот одна тросиком, видите, вот прям как все просто сделано. Вот, пожалуйста, ручка, два тросика, и вот у нас стабилизатор. А на элероны привод. Вот тросики элеронов, они натянутся, когда элероны, видите, тут все идет, когда скорость пойдет, вот эти тросики элеронов натягиваются, и, соответственно, можно управлять элероном. То есть такое интересное простое решение сделано. Друзья, за что мне стыдно, что сказать нечего. То есть у меня все мысли улетучились. Я вот сижу в этом формате, и вот думаю, ну что вам еще такое умное сказать? Ну, даже и сказать нечего. Что это, это просто потрясающе. То есть у меня, я преклоняюсь перед энтузиазмом людей, которые вот смогли построить такую прекраснейшую штуку. И она летает. То есть это вот еще, еще ладно для музея там. Я знаю, что для музея, по-моему, Задорожного построили... Копию Емуромца, только она не летающая. Это так, типа, статический экспонат. То есть те, кто построил бы летающую копию Емуромца, не нашлось. А тут нашлось. Нашлись люди, которые построили вот такой замечательный формат, и он летает. Это, мне кажется, очень дорогого стоит. Да? <су> <су> <Р> говоря, <су> потрясающе. Я как ребенок, который сидит, который вот. Деда дед Мороз, наверное, дал самую вкусную конфету, которую только можно было. То есть вытащил счастливый билет. Фарман, регистрационный номер. Изготовлено в 2018 году, 7 сентября, производитель Стасис Чапатис, город Управление стабилизатором я вам показал, как педали работают. Педали тоже, вот смотрите, за мной шевелятся рули Я только боюсь их сильно шевелить, но вот они чуть-чуть шевелятся. Как выглядят педали с воздуха? Вот так. Как выглядит Бенас? Бенас, зайди под педали, чтобы все поняли, насколько ты маленький. М маленький мальч мальчонка. Это причем мы стоим пока на земле еще. Скажи, пожалуйста, как выезжает он из ангара? Я смотрю, что ширины еле-еле. Ну, одна дверь открывается, потом полностью он открывается. Вот этот верхний регель, он 12 метров. А там еще висит на несколько. Так что там получается 11 с чуть-чуть. А сколько за 10 с половиной. А, Она, то есть еще, еще есть -то, запасик, -то, да? Это так остается с одного и с другого, по полметра. Да. Ага. Одна из ярких историй, друзья, про то, как когда строишь что-то и нужно вытащить, они выходят. У Антонова описано, как они делали свой первый планер для слета на горе Узенсюрт в Крыму. И когда начали грузить, вот уже поезд уходит, им нужно загружать, они пытаются вынести, они проходят. Ну и они там поднажали, вынесли косяк двери и <смех> все-таки вытащили планер. У меня же был случай, когда я делал лебедку, как раз для планиров гидравлическую. И когда мы ее строили, я делал настолько маленькие зазоры, что по 2 сантиметра оставалось в гаража для выезда. Ну и действительно, мы смогли ее вытащить, у меня был запасной вариант, я уже при придумал, как я буду вместо колес делать такие каточки специальные, чтобы вытащить лебедку, но не понадобилось, так выехала. Как, как собачка, которая... Я покажу, как это делают. Вот, ну и эта реплика, здесь кое-что изменено. Вот сзади, где вот колесико управляем, угу. там должно быть костыль такой. Ну, и он был. Угу. Был, но как, два раза проехали, и он настолько укоротился. укоротился. Разворот да, не сделал, там угу. надо уже тогда руками. Ну то вот сделали колесо, но управляется от этой самой вместе А трое направления, да? Патрулей. Да, патрулей направления. А мы тогда, может, чуть-чуть это туда заберемся. Друзья, а то я им форман показываю только с одной стороны. Ай? Ой! Ой! Чуть-чуть не сломал, друзья. Головой въехал этот. Вот, представляете, если бы я сейчас ее сломал. Ну вот я же говорю, меня нельзя в гаражи пускать. А, смотрите, какая конструкция. То есть получается две балки. И вот это все тросиками так вот расчалено. Конечно, сопротивление, когда это летит от тросиков, довольно-таки ощутимое должно быть, но.. О, он низкоскоростной, да, поэтому не считается. Вот как грамотно сделан выхлоп, просто асбестовая штука, которая брум, пукает вниз. Какой винт, медная оковка. Ну и винт такой, видимо, старинной конфигурации, чертежи уже были. Очень красиво сделано. Вот и лайкоминчик. Конечно, вот этот лайкоминг, это, наверное, можно сказать... То, что вдыхает жизнь в этот летательный аппарат. то что Я сейчас спрошу, какой же был у него оригинальный мотор, сколько мощности. Но, представляете, с таким лайкомингом это должно уже истребителем быть, а не... Бак, как водится, совершенно потрясающей формы. Какой-то плевидный, кон... ну, два конуса, да, логично. Ну, не сказать, что он идеально обтекаемый, но вполне висит, конечно, над двигателем. Это, если вдруг, представляете, и дальше заливает... Бр, даже страшно подумать об этом но я думаю что самая простая конструкция когда топливо самотеком идет двигатель никаких насосов Итак друзья вид формана сзади новый ракурс у нас я дошел сюда ничего не разломав и э, обнаружил здесь что есть еще э, стабилизатор сзади ну то есть можно сказать что два стабилизатора вот один э, и вот второй. В чем сложность летательного аппарата, у которого стабилизатор находится впереди? Дело в том, что при увеличении ну, в, таком, в такой конфигурации э, передняя горизонтальная оперение вырабатывает э, подъемную силу, направленную вверх, ну, чтобы компенсировать пикирующий момент, который все время есть у... Самолет пытается всегда опустить нос. То есть, если у моего планера, на котором я летаю обычно, отломать стабилизатор, то будет и вниз. Плюс такой конструкции, что и крыло вырабатывает подъемную силу, и стабилизатор вырабатывает подъемную силу, и ничего не теряется. Собственно, по такой схеме был сделан самолет братьев Райт. Минус такой конструкции тоже очевиден в том, что, если летательный аппарат вылетает в э, восходящий поток, на крыле увеличивается подъемная сила, и она же увеличивается в этом случае впереди на стабилизаторе, и самолету задирает нос. То есть вошли в восходящий поток, и так возрос угол атаки на крыле. То есть его хорошо бы уменьшить. А ну вот, как бы сама аэродинамика летательного аппарата только задирает нос. Поэтому пилоту, пилот получается работает постоянно должен работать против... То есть самолет не имеет устойчивости в этом случае. Именно поэтому в основном все самолеты современные имеют стабилизатор сзади. И такой стабилизатор вырабатывает отрицательную подъемную силу. То есть во время полета он должен создавать подъемную силу, направленную вниз, чтобы компенсировать вот этот вот э, пикирующий момент общий. Но здесь как бы все... И в этом случае, если мы, например, вылетаем в восходящий поток, угол атаки у стабилизатора уменьшается, он давит вниз, но попав в восходящий поток, давить вниз начинает меньше, и летательный аппарат опускает нос. То есть система устойчивая. Влетели в восходящий поток, авто, опустили нос, уменьшили угол атаки ну и также с нисходящим здесь получается некий микс технологий Эту в этой штуке даже я вам не расскажу но вот ее придумали, она летает самое главное то есть как вы видите здесь профилечек такой то есть судя по профилю, эта штука тоже вырабатывает подъемную силу то есть подъемную силу вырабатывает и хвост и крыло и переднее горизонтальное переднее то есть очень даже надо будет почитать про все это больше. Ну, рули, направления классические. То есть, вот они там, у вас две шайбы. Пуча вот тросиков. Здесь тросики, конечно. А здесь уже не тросики, здесь уже такая проволока стальная, растяжки такие сделаны. Ну, управление, естественно, тросиками. Вот тросик, который приходит к тяге. Как это все красиво. Титанический, конечно, труд. Я преклоняюсь перед мастерством а вы говорите, самолет нельзя построить вот ярчайший пример когда мечта становится реальностью у нас же канал мечта летать вот. люди мечтают летать и сделали, это уже колесо, вот тот самый небольшой новодел который модификация ну просто потому что действительно по аэродрому рулить удобно с колесом раньше же не было аэродромов твердым покрытием, были грунтовые только поэтому костыля хватало а вот здесь уже колесо. Ну что, друзья, делаем ставки, Смогу вылезти из-под э, самолета, не поломав его окончательно. Я сейчас еще чуть не снес еще раз стойку. Э, ну, просто реально тут очень много вот этих растяжечек. Я уже дошел почти до конца. Ой! чем-то таким, интересно. Сейчас хорошо видна конструкция зависающего элерона. Видите, элерон просто висит. То есть его э, ничто... Ну, есть там какая-то проволочка. Что ж, про как ты. А, эта проволочка соединяет э, верхний элерон и нижний. Вот. А привод получается только в одну сторону. То есть за счет набегающего потока элерон отклоняет назад и натягиваются тросики. И дальше этими тросиками, как вы видели, сверху можно управлять. Как выглядит тележка, колеса. Даже ну, не знаю, чего эти колеса пара, такие. Крыльях, ух, тоже да, красивые. А он летает. Да шучу? <связано> <я>. <связано> <связано> а, <видишь? связано> а, вот интересно, а, длина крюлей почти да, такая да. же самая, как а, длина... Дли, длина, это считается 12 метров, это 10,5 разбав. Так почти. Почти. А, почти. а, а скорости. Отрывается где-то на 60, о, летчик скажет. А, и набор, набор где-то на 70А. Так они, может, и, почти да, с жёгосом да, налетают. Да, да, да, да, да, А э, родной же двигатель, получается, значительно менее мощный был, да? Нет, родной двигатель это был э, ротативный. Угу. Который Гном какой-нибудь? Да, гноме. Э, и он там, на двигателе прикреплен винт. Угу. И он вместе с винтом все крутило. А и, и цилинды крутились вместе да, с... да. Ого! И, и потому что там газа как такого не было то есть потому что да включил, включил и вы, забыл. идешь на посадку выключил немножко опять включил дух дрын да я даже видел как фильм дрын Я читал, что там запах очень хороший, потому что смазка да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да Представляешь, Игорь, циалон, эмолит, э и эмолит? этот э, запах вместе, <vierarr> <gười> это, ну, почти. Моя мечта. Мечта наркомана. Вот эти крылья, типа, когда покрывали, там наверху было небольшое помещение. Так как полностью покрываешь, то уже хочется петь. Как только кто-нибудь заходит, закрывает дверь, кайф выходит. А слушайте, давайте пилота-испытателя в студии. Друзья, я человек независтливый. Мне многие на канале пишут, Волков, мы тебе завидуем белой завистью. Я завидую белой завистью этому человеку, потому что он летал на формате, а я нет. Расскажи, пожалуйста, потому что, ну... Надо было кому-нибудь его испытать, но отец там пробовал тоже. Первые эти все прыжки сделал. И как, ну, у меня, конечно, и лицензия есть, и все. Ну, и так, как-то, как-то поговорили, что я буду его тогда испытывать. Ну, и полетел, все, да, Когда почувствовал все хорошо, сделал первый поворот, узнал, что поворачивается, о чем ты думал? Первый-то все равно он такой напряженный был. Ну угу. и все равно это ты руль высоты, так и да, как-то да, смотришь, да. он не Думал о полете. И, и, и немножко и вниз отпускается, и поднимается. И, ого, немножко глазки. И, и опять, а, ну все хорошо. Там еще несколько немножко... И Туман такой заходил, еще пролетал за это. И этот еще, ну, все равно было всегда эта Земля, видно, но так, так, так, такой напряженный, напряженный. Ну, потом где-то за час или полтора уже второе дело. но ну, это уже как-то, как-то уже... все. Что от что уже сдать и уже сдать, не там ветра не было с... Такая очень, очень, очень хорошая погода для него. Ну, ну так, а так, эйфория, эйфория. Я бы от радости увылся бы. Обещали прислать видео с GoPro. А есть? Да, да, да, да. Это я, друзья, договариваю. Вот. Прямо за это. Огромное спасибо. Снимать нужно всегда. Самые красивые кадры получаются совершенно неожиданно. Ты дел... Вот тут камера висит, потом чпок, там птица. Ну, не врезалась, мимо Как говорил, ой, твою Что ты, начал делать-то? Мы же его не трогали. Чего он начал петли крутить какие-то, Снимать нужно всегда а, двигатель в воздухе встал опять это было кстати утро у меня холодно лень камеры вешать и я думаю да забью а потом думаю а вдруг а вдруг что мне же нужно документировать там всегда показать и действительно мы взлетаем у нас встает движок приходится делать вынужденную посадку на планере оп и мотор встал уже... ну жура готовся. взлету посадки. Самый короткий полет, но познавательный. Не говори. РПЛ дрожит, мне кажется. Фиг как что докажешь, а у меня одна камера на хвосте, одна камера в кабине, еще одна камера. Три камеры, соответственно, с них сделал фильм, отправил производителю. Вопросов не возникало.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 посидеть в чем-то таком по-настоящему старинном потому что на выставках ты это видел там в европе есть где можно посмотреть старинные вот эти планера самолеты и, ну там сидеть нельзя там прогонят за 3... и правильно уже это чуть не сломал так что спасибо и мы на этой оптимистичной ноте можем завершить ролик до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых летных веселых классных роликов Bye. -bye.